Тортик немного суховатый. Вот. И, конечно, не такой, как он в СССР Был. Он прям был, ну, знаете, наверное, пропитан, какой-то пропитки, такой сочный, сочный. То есть ты его режешь, да? Тогда еще не делал такой ложкой. Я еще не дорослый такой ложкой тогда. Вот. И он прям сочный такой, да. И у него прям благо выходит. Вот. А этот он какой-то сухой, очень много крема, друзья. И, кстати, крем не сливочный совершенно. Блин. Свет за зубам дал по ложке. Ну не знаю как. Ну ладно. Ну, как шуминку сбуду. Ну ладно. Я хочу, Друзья, продегустировать этот торт. Серёж, не хватает зелени.